Всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать пульт от квадрокоптера F11-S4K PRO. Для этого нам потребуется непосредственно сам пульт, отверка, медиатор и пинцет. Также порекомендую запастись обычным домашним феном, он тоже нам поможет в этом деле. Итак, для начала нам необходимо как раз воспользоваться феном обычным. Необходимо нагреть переднюю лицевую Часть э, пульта аккуратно, естественно. Э, несколько там буквально, может быть, в течение минуты нагреваем, выключаем фен и аккуратно с одной из четырех сторон пытаемся подцепить снизу переднюю часть. Э, аккуратно цепляем, снимаем ее, э, не дергаем, медленно, не спеша, потому что ее в принципе довольно легко сломать. Но за счет фена, в принципе, она довольно легко должна отклеиться. После этого необходимо открутить все шесть винтов, после чего мы аккуратно снимаем верхнюю крышку и перед нами виднеются две платы. Красного цвета плата это наш экран, вы можете посмотреть более подробно. И вторая плата, это непосредственно плата управления пультом. В нижнем правом углу есть некая информация о нашем пульте, точнее о комплектующем. Далее необходимо аккуратно снять идущие от аккумулятора питание. И второй контакт, это провода от эпитера. После этого мы откручиваем еще 4 винта с платы, которые выделены сейчас на видео. И еще 2 винта с Type-C разъема после чего мы аккуратно поднимаем эту плату и под ней мы видим непосредственно сам аккумулятор и снизу также виднеется репитер аккумулятор имеет размеры 34 миллиметра в ширину и 62 мм в длину также 9 миллиметров это его толщина аккумулятор действительно идет на 1500 миллиампер в час как заявлено производителем если кто-то будет собираться менять аккумулятор также предоставляю необходимые размеры, которые имеются внутри пульта под основной платой. Непосредственно под аккумулятором находится наш репитер, от которого идут два провода это антенны. Также, если кто-то собирается менять антенны, то будьте готовы, вам потребуется немного подпилить две детали. А это именно как изображено сейчас на фотографии. Это два элемента в данном пульте. Как с одной стороны, так и с другой стороны, потребуется провести данное действие. Это необходимо, чтобы можно было аккуратно закрепить крепеж под вашей антенны. Ну и также давайте разберем одну из антенн, где мы обнаруживаем обычную дипольку. Во второй антенне все то же самое. Сами антенны довольно легко отстегиваются трепетером, от что является большим плюсом, то есть вам не потребуется ничего паять, просто отстегиваете заводские антенны и покупайте новые антенны с такими же коннекторами. Сам репитер я не стал разбирать уже полностью предоставим фотографию из другого обзора сделан другим человеком но данный репитер используется абсолютно во всех сериях нашей модели дрона не завися от месяца выпуска можете загуглить данное обозначение посмотреть какие детали связи используются в нашем репитере далее необходимо произвести все действия в обратном порядке просьба не спешить аккуратно и не забывайте, все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Если вы в себе не уверены, большая просьба этим не заниматься. Ну и всем спасибо, всем пока.